Здравствуйте, дорогие подписчики! Настало время познакомить вас с новым чудо-сервисом. Ну, он не совсем, конечно, чудо-сервис, просто он, так скажем, известен только в узких кругах. И мне его посоветовали мои друзья там с забугорных форумов, на самом деле. Раньше тоже я о нем не слышал. Оказалось, что у них есть официальный сайт для нашего азиатского региона, это там Россия, страны СНГ и дальше там вплоть до, Монг до Монголии. Но смысл в чем? Смысл в том, что я на главной странице своего блога немножко слукавил. То есть на самом деле я заработал не 286 тысяч, а 550, так как я работаю уже два месяца. Денежки вот я как раз сегодня снял, вы их видите, вот такая внушительная пачка денег. Работаю, работаю в целях улучшить свои жилищные условия. Вот даже новенькие 2000 сегодня банкомат выдал. Ну, в общем, пересчитывать на камеру я, естественно, не буду, можете поверить моим словам. 550. Так почему же все-таки я собрался рассказать вам только сейчас? На самом деле я просто ждал, я ждал, когда сервис запустит реферальную программу, то есть и по этой реферальной программе все мои приглашенные подписчики будут приносить мне 3% от своих доходов, то есть мне будет просто начисляться за вас бонус. И вы заработаете, и мне хорошо, реферальная программа это всегда отлично, и вы в том числе можете тоже ей воспользоваться. На протяжении двух месяцев, пока я тестировал этот сервис, он работал стабильно, деньги всегда выплачиваются. Ну, это не удивительно, потому что компания это большая, международная, и я вам так скажу, Сервис основан на инвестициях, но этого не нужно пугаться, потому что это инвестиции 21 века. Это уже доступно для нас, для простых людей, для обычных пользователей интернета. Каждый из нас здесь может заработать. Так, ну давайте разбираться по сервису уже конкретно, что, как я вам все покажу, расскажу, объясню. Ну, а после просмотра видео, под видео я оставил свою реферальную ссылочку, вы можете переходить и тоже зарабатывать деньги. Как всегда, в благодарности вы можете отсылать на мою карту, которую я указываю внизу в своем блоге всегда. И там же я последних пятерых поблагодаривших меня людей за мой труд, за мою работу для вас, я там также отмечаю. Всем большое спасибо, давайте смотреть сервис. Итак, дорогие подписчики, давайте разбираться, что за волшебный сервис такой. На самом деле волшебства никакого нет, это просто современное веяние, заработков онлайн вот так можно сказать значит после того как вы перейдете по ссылке под моим видео вы попадете на главную страницу данного сервиса тут вы можете ознакомиться вот пожалуйста посмотреть промо видео причем с подробным обучением здесь все предельно доступно все понятно в общем, посмотрите, почитаете. Далее опуститесь в самый низ и найдете кнопочку регистрации. Вот ее-то и нужно нажать. Нажимаем и попадаем на форму регистрации где вам необходимо будет, если вы уже зарегистрированы, выбрать вот, пожалуйста, войти, а если вы только регистрируетесь, чтобы зарабатывать деньги, то, соответственно, блок регистрации. Здесь вы впишите свой логин, свой пароль придумаете, и обязательно выберите ту валюту, в которой вы хотите зарабатывать деньги. И совершать операции на сервисе тоже, соответственно, в выбранной валюте придется. Я работаю, естественно, с российским рублем, хотя поначалу работал с долларом, но... Все-таки российский рубль мне ближе, так как я из России. И после того, как вы все указали, нажимаете кнопочку «Зарегистрироваться». Я, естественно, уже зарегистрирован, поэтому я войду под своим логином и паролем. Итак, уважаемые подписчики, мы попадаем в личный кабинет после регистрации. Вы в свой, я, соответственно, в свой. Давайте разберем, что у нас тут есть. Все тут просто и доступно. Обратим внимание на меню слева. У нас здесь блок инвестирования. Это непосредственно вот этот блок. О нем мы поговорим чуть позже. Давайте сейчас мы перейдем в настройки. Обращу ваше внимание, что здесь вы можете загрузить вашу фотографию. Обязательно укажите свои фамилии, имя, отчество. Это важно при выводе денег. Укажите свою почту электронную для связи. Выберите метод вывода, это банковская карта, электронный кошелек, банковский счет, кто чем пользуется. После выбора типа вывода укажите номер. Для вывода принимаются абсолютно любые банковские карты, абсолютно любые электронные кошельки и счета всех банков мира. То есть там система, естественно, SWIFT. Поэтому все выплаты проходят без проблем. Система определит ваш тип там, банковской карты или электронного кошелька, неважно, банковского счета, определит автоматически по введенному вами номеру. Также здесь вы можете изменить рабочую валюту. На ваше усмотрение. Я оставлю российский рубль. И не забудьте после ввода всех данных нажать кнопку «Сохранение изменений». Дальше я вам покажу раздел «Топ инвесторов». То есть, обратите внимание, неделя только началась, понедельник, люди уже, уже заработали вот такие неплохие, скажем так, очень, очень достойные суммы. Такие же обычные люди, вот ничем от нас с вами не отличаются, но вот где-то узнали и попали на этот сервис, теперь зарабатывают. Ну, будем, будем стремиться тоже, чтобы попасть сюда. Техподдержка. Это у нас следующее подменю. Здесь вы можете задать в техподдержку любой вас интересующий вопрос. Но, пожалуйста, дорогие подписчики, учитывайте момент. Иногда поддержка отвечает долго. Видимо, пользователей много и они вставят запросы в очередь. Но отвечают всегда, отвечают подробно. Никогда, в принципе... Но ну, сколько я задавал вопросов, меня никто не игнорировал. То есть, ну, всегда подробно все объясняли. В беде не оставят, скажем так. Ну и последнее под меню, Это у нас реферальная система. Это как раз то, о чем я говорил. Вы можете своим близким, друзьям, знакомым просто передать ссылку, которая вот здесь вот у вас будет отображена. У меня вот такая ссылка вы им передаете, они переходят по этой ссылке, регистрируются на сервисе и начинают зарабатывать деньги. И от той суммы, которую заработают ваши привлеченные рефералы, сервис заплатит вам 3%. Вот, как видите, у меня уже есть 3 реферала. Реферальная система начала только-только работать, но я уже за 2 дня получил от них вот 4583 рубля. К сожалению, не совсем понятно, почему вот этот вот мой реферал не работает ну может ему деньги не нужны может он олигарх ну это его личное дело но тем не менее вот два реферала у меня работают и сами зарабатывают и также приносят мне неплохой такой вот бонус ну что перейдем мы к инвестированию к самому главному окну что мы видим здесь? Обратите внимание на кнопку сверху. Здесь вы всегда можете ее нажать и посмотреть видео вот, обучения, как там работать на сервисе. То есть это несложно. Что-то забыли где-то, нажали кнопочку, посмотрели как делать. Все доходчиво объясняется, все прекрасно понятно. Дальше мы видим вот такое окно. Ну Тут просто мой ник, мой логин и статус. Обратите внимание, у меня статус приоритетный. После того, как вы зарегистрируетесь, статус ваш будет, по-моему, базовый или начальный. Я просто сейчас не помню, потому что я его очень быстро проскочил. То есть ты там сколько-то работаешь, сколько ты работаешь, и тебе говорят, что нужно перейти на статус приоритетный. Не знаю, зачем нужен приоритетный статус, никаких привилегий я не заметил, но может быть они появятся в будущем, кто знает. Дальше мы видим окно с моими инвестициями, то есть всего я вот за два месяца совершил 256 инвестирований. Здесь, как можно понять, отображается мой баланс. 21 500 рублей, неплохие деньги. Я никогда, в принципе, не вывожу все деньги с баланса. Всегда здесь оставляю. Потом объясню, почему. Ну и кнопка вывода средств. Дальше обратим внимание как раз на вот эти вот инвестиционные портфели. Инвестиционные портфели, они имеют несколько статусов. Как вы видите, это золотой, это серебряный, это бронзовый и самый вот... Так скажем, некрасивое слово, дешевый, но доступный, самый доступный, мало хитовый. У каждого портфеля имеется его цена, 2000-1500 рублей, самый доступный. Имеется его доход, это 8500 рублей, 7000 тысяч рублей. То есть после каждого инвестирования вы будете получать вот такой доход. Он может быть больше. Но меньше ну, ни разу не было, видимо не бывает, вот ниже этой суммы не бывает. Бывает больше, но редко, но чаще всего именно примерно вот такая сумма. Так как инвестирование это всегда риски, поэтому имеется шанс успеха. У золотого портфеля он 90%, то есть 90% что сделка по инвестированию закончится успешно и вы получите прибыль. И процентов естественно, это риск. То, что сделка кончится неуспешно, и вы деньги не получите. Но вы не получите доход. А потерять деньги вы не потеряете, потому что каждая инвестиция, она страхуется. Но об этом позже. Мы можем видеть, что у каждого портфеля доход свой. И самый выгодный получается малахитовый. То есть при 500 рублях стоимости он дает целых 3500 дохода. Но у него самый низкий шанс успеха. Это, конечно, не влияет на то, что вы там деньги потеряете или еще что-то, но это, так скажем, если работать через малохитовый портфель, вы будете долго зарабатывать, потому что ну, тут практически 50-50, то есть 50 на 50 успеха. И вы просто очень долго будете крутить эти деньги, чтобы что-то заработать. Посмотрим дальше, ниже по сервису мы видим онлайн-статистику, где пользователи, работающие на сервисе, совершают какие-то операции, эти операции, естественно, отображаются вот в онлайн-статистике. Вот кто-то средства вывел, кто-то портфель купил, кто-то уже доход за инвестирование получил, опять вывел еще раз вывел, еще доход получил, опять купил портфель. То есть вот такой круговорот. Когда вы будете совершать какие-то действия на сервисе, эти действия, естественно, будут тоже отображаться в этой онлайн-статистике. Переживать не стоит, это все безопасно, это просто показывается, в каком режиме работает сервис. Все логины, как вы видите, на половину закрыты, поэтому там не вычислить. Ничего невозможно такого подобного сделать, так что это не страшно. Перейдем с вами к инвестированию непосредственно. Будем зарабатывать сейчас деньги. У меня на балансе 21 500 рублей. Я могу не пополнять баланс, но чтобы показать вам все этапы, я все-таки пополню баланс. Потому что когда вы зарегистрируетесь, у вас там будет ноль. Давайте пополним баланс. Есть 4 варианта пополнения баланса. Они соответствуют стоимости каждого из портфелей. То есть, 2000, 1500, 500 Я работаю уже сейчас. Я давно понял, что выгоднее работать вот с золотым или серебряным портфелем. То есть, это меньше мороки, меньше времени занимает. Комфортнее. И сумма на баланс прибавляется гораздо больше. Поэтому давайте я пополню вот на 2000 рублей наш баланс. Как оплачивать в интернете с карты, с электронного кошелька, я уже вам объяснять не буду. Мои подписчики, в принципе, вы люди современные, вы уже с этим совсем знакомы. Для вас это не вызовет никаких сложностей. Итак, баланс пополнен, обратите внимание, 23 500 рублей. И теперь мы можем купить золотой портфель и инвестировать его, и получить с него хорошую прибыль. Итак, приобретаем портфель. Все, мы успешно приобрели портфель. Денежки с баланса у нас 2000 рублей списались. Портфель у нас в наличии теперь есть один. Теперь пришло время поговорить о страховании. Каждая инвестиция, как я говорил, это риск. И поэтому здесь, на этом сервисе, Инвест Макси, здесь имеется страхование. И страхование здесь является обязательным условием, чтобы мы не потеряли деньги. То есть, если инвестирование вот этого портфеля окончится неуспешно, мы не получим доход 8 500, но благодаря страхованию мы вернем потраченные 2000 рублей и стоимость страховки которую мы сейчас купим на наш баланс мы конечно не будем в плюсе при таком раскладе но самое главное что мы не будем при таком раскладе в минусе и когда нам вернутся деньги на баланс мы сможем вновь их инвестировать давайте застрахуем этот портфель Обращу ваше внимание на то, что страхование портфеля невозможно осуществить с баланса, так как это платеж идет на сторонние реквизиты страховой компании. И эту услугу надо оплачивать отдельно. Вот она стоит 500 рублей, страховка. Для всех портфелей она стоит одинаково. Застрахуем инвестицию. Все, оплата прошла, инвестиция у нас застрахована. И теперь наконец-то мы можем все это дело пустить в работу и получить прибыль. Все, пошла инвестиция. Здесь, значит, таймер, в среднем это 3 минуты и процент завершения инвестиций. Постараюсь вам объяснить, как это работает. Сервис подключен к множеству инвестиционных площадок, довольно крупных, международных. Аналитический серверный бот он торгует вашими инвестициями на данных площадках. Вы, наверное, хоть раз в жизни своей видели инвестиционные графики. Они такие прямо с частыми перепадами вверх-вниз, вверх-вниз. Если его приблизить, увеличить. Эти перепады будут все чаще и чаще, но более маленькие. Так вот, аналитический бот системы, он в пиковые моменты падения стоимости каких-то активов покупает на ваши деньги эти активы, а в пиковые значения роста этих активов он их продает. Тем самым он совершает тысячи операций буквально за несколько минут. Ну, обычный человек так работать не сможет, но вот программа Инвестмакса, она таким образом работает. Тем самым он зарабатывает, конечно, маленькие суммы, но он зарабатывает их часто и много. И в итоге вы получаете свою прибыль. Давайте я ускорю немножко здесь видео до конца, чтобы вы не томились в скучном ожидании. Итак, друзья, инвестирование подошло к концу. Инвестирование, как вы видите, закончилось успешно. Наш доход, как я и говорил, 8500 рублей. И теперь эти деньги мы можем зачислить на баланс. Нажимаем, просто нажимаем кнопку получить прибыль. Отлично, 30 тысяч рублей на балансе это уже отличная такая достойная сумма. Ну что же, давайте еще проинвестируем и проинвестируем сразу три портфеля. Это легко. Приобретаем серебряный портфель, деньги списаны с баланса. Бронзовый портфель, деньги также списались с баланса. И малахитовый портфель тоже возьмем на всякий случай. Итак, мы потратили деньги с баланса. Вот у нас их нет, 3000 рублей, как будто и не было. Теперь необходимо, как и в прошлый раз, застраховать все инвестиции. Я это сделаю. И Малахитовый застрахуем тоже. И теперь запускаем инвестирование всех трех портфелей. Итак, нам показывает опять три минуты. Ожидаем результата. Сколько же, сколько же мы заработаем денег в этот раз. Ускорю также видео и вернусь к вам, как инвестирование закончится. Так, друзья мои, хочу отметить такие два важных момента, чтобы вы не попали в просак. Значит, имеется минимальный вывод средств в день в районе 16 тысяч рублей. Это минимум, который можно вывести в сервисе в день. То есть 15 тысяч рублей вы с баланса не выведете, он вам не даст. Напишет, что минимальный вывод, по-моему, 16. Я не помню, так как вывожу всегда больше. И второй момент, когда вы будете выводить... Первый раз деньги с сервиса InvestMax попросит вас подтвердить вашу личность полностью. То есть там нужно будет вписать, по-моему, прописку, паспортные данные, фамилия, имя, отчество, дата рождения. Ну, ну, то есть это официальный сервис, он не может работать с анонимными людьми. Но, насколько я знаю, это условие не для всех стран, но в России это условие работает, оно необходимо, видимо, обусловлено нашим законодательством. Так что имейте в виду. А верификация вашей личности стоит там тоже какие-то копейки. Ну, я не помню, по-моему, 500 рублей. Потому что это все делается один раз в самом начале. И я уже действительно через два месяца, я уже просто не помню. Вот обязательно вот эти два момента. Итак, значит, инвестирование подходит всех трех портфелей к концу. Ух ты, неожиданно. Итак, давайте разбираться, что мы здесь получили. Серебряный портфель сыграл в плюс 7000 рублей. Мы зачисляем их на баланс. Малахитовый тоже, как это неудивительно, но тоже сыграл в плюс. Мы также зачисляем эти деньги на баланс. А вот бронзовый портфель, как вы видите, сыграл в минус. То есть мы не получили никакой прибыли. Но мы потратили деньги на портфель и на его страховку. Настал момент вернуть эти деньги. И мы нажимаем просто кнопку «Использовать страховку». Отлично. Отлично. Все деньги, которые мы потратили на портфель и страховку, вернулись к нам на баланс. И мы можем вновь их тратить на инвестирование. Ну что, друзья, мы можем инвестировать бесконечно долго, но, обращу ваше внимание, иногда портфели кончаются. Зависит от активности других пользователей и вашей активности. Невозможно бесконечно долго инвестировать и рубить бабло, как говорится. По моим наблюдениям, примерно в день это от 30 до 50 тысяч рублей. Где-то можно спокойно зарабатывать. Дальше портфели начинают уже заканчиваться. И приходится возвращаться уже только на следующий день. Ну что, инвестировать мы сейчас больше не будем. Давайте мы выведем эту сумму с баланса. Нажимаем «Вывод средств». После нажатия на кнопку мы видим, появляется соответствующее окно, где указаны мои реквизиты, куда выводить деньги. Если вы не указывали эти реквизиты в настройках, будет предложено указать их в этом окне. И автоматически подставляется вся сумма э, на балансе. Я рекомендую не выводить все деньги с баланса. Почему? Потому что когда вы пополняете баланс каждый раз, вы платите небольшую комиссию биллингу. Да, там небольшая сумма 60-80 рублей, но при постоянных пополнениях эти мелочи могут сложиться в весьма существенную сумму. Поэтому всегда оставляйте часть денег на балансе. Я выведу 36 тысяч рублей. 3 тысячи рублей я ставлю на балансе на будущее инвестирование. Нажимаю кнопку Ввести средства». Обычно все происходит очень быстро. Самое долгое, сколько я ждал, это минут 10. Обычно меньше минуты даже это все происходит. Вывод, Ну вот как сегодня. То есть средства отправлены, а вот и смс о том, что средства получены. Спасибо за внимание, друзья. Подписывайтесь на мои дайджесты. Буду искать и дальше для вас интересные методики заработка. Пишите мне на почту, делитесь своими успехами. Всем приятной работы. До свидания.